в Кроссборге, из коллекции 2021 22 от фабрики Шаны, Город Пьезе в преддверии Нового Года. Все будет получать подарки, Дарить их тоже приятно. Хочу вам подарить в качестве подарка скидку на сумочки к вашим новогодним образом. И Не важно, что мы куда-то не сможем пойти, выйти в ресторан, еще куда-либо. Мы можем это сделать дома, в кругу друзей, быть красивыми, очаровательными. И самое главное, здоровыми и счастливыми. Итак, смотрим сумочка. Фабрика. Город Пенза. Коллекция очаровательных сумок. Цвет бронза. Это такой, знаете, как косметичка. С красивой кисточкой. Шикарное сочетание бронзовой сумочки. Посмотрите, какое большое количество цветов можно обыграть подчеркнуть, либо раствориться в этом цвете. И быть красивой, нежной. И, конечно, сюда великолепно подойдет тюрбан. Он будет ярким акцентом в вашем образе. Это стиль, это тренд, это комфорт и мода. Тюрбан подойдет на разные размеры. Он сзади на резиночке. На задней стенке карман на молнии. Вот такое донышко. Длинная ручка, которая прицепляется. При желании ее можно снять. Цена этой сумки полторы тысячи. Но в преддверии праздника до конца декабря цена этой сумки будет 800 рублей. Внутри сумки как у взрослой, как у большой сумки. На задней стенке кармашек на молнии. На передней два небольших кармашка. Вернее один. Один карман. Эта сумка есть в красивом бронзовом цвете и есть еще в черном. И это тоже сверкающая сумочка. Показываю близко, смотрите, черная, как бисером вся посыпанная, как будто бы это и как кожа. И вот такая. Итак, цена этих сумок каждый по 800 рублей вместо полутора тысяч. Внизу. Есть еще одна моделька из этой же фабрики, тоже кроссбоди, боди тоже небольшая. Сейчас покажу. Пеза Шанны это одна и та же фабрика, она красивого черного цвета и клапан у нее отделан таким же э, блестящим материалом и как кожа бисер. Вот так это аккуратно сделано, все шовчики, все строчки, все очень аккуратно. По сути дела, это кладь, которую можно носить потом, и как кошелек, и как сумочку полноценную, и как кросьбой. У нее есть длинный ремень, который можно снимать и носить сумочку без этого мешка. Цена этой сумки 1000 рублей, но так как у нас же Новый год, у нас же праздники подарки! эту сумочку вы можете приобрести до конца декабря 700 рублей и ходим выображаем выображаем выображаем красивые молодые стройные здоровые и очень сильно любим мы и любят нас пусть так будет везде во всех семьях здоровья вам вашим семьям размеры оставлю внизу под видео Девочки, поставьте лайки, оставьте комментарии. Это очень важно для роста моего канала. Люблю вас. Ваш сумчатый эксперт.